Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно. Для того, чтобы он учился охотно, нужно, чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно, и чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях. Чтобы не было новых непривычных предметов и лиц там, где он учится. Чтобы ученик не стыдился учителя или товарищей. Избегайте непонятных русских слов, слов, не соответствующих понятию или имеющих два значения, и особенно иностранных. Чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение, то есть за непонимание. Ум человека может действовать только тогда, когда он не подавляется внешними влияниями. Для того, чтобы иметь сознание приносимой пользы, нужно иметь одно качество это же качество восполняет и всякое искусство учительское, и всякое приготовление, ибо с этим качеством учитель легко приобретет недостающее знание. Если учитель во время трехчасового урока не чувствовал ни минуты скуки, он имеет это качество. Качество это есть любовь.